Лишь каждый занят своим стрёмным делам, Вор гуляет на свободе, честный по делам Друг прикроет друга своим телом А ты лежишь в крови и никому нет дела а в этом сером городе ты не найдешь любви Если познакомился, то погрязнешь во лжи И на коленях не кричи прости Просто не верь, не бойся, не проси От ее глаз меня уже не мажет При виде горла сдавливает кашель всегда один привык быть одиноким Мой характер людям кажется жестоким Шалавы в клубах липнут на бабло Это нормально, я пломал ебло Закрыв глаза, я никому не верю Все продолжаю искать панацею А ты опять базаришь не по делу Несешь хуйню, как следак в отделе Пытаясь подставить, будь готов При вскрытии врачи не найдут наших следов